Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания. Если вы начали читать эту книгу, значит вас не устраивает текущее положение вещей, и вы решили измениться. Первое, что может не нравиться человеку в себе, это его внешность. Мы живем в постоянной суматохе и стрессе, у нас нет времени на себя. Мы многое делаем в спешке, на бегу, и именно такой образ жизни чаще всего сказывается на нашей фигуре, личной жизни, эмоциональном состоянии. Когда человек недоволен собой, как правило, он переносит все свои эмоции на окружающих, и мир вокруг него становится тусклым и неинтересным. Самая большая проблема тех, кто начинает худеть, это обилие информации. Тысячи книг посвящены правильной гимнастике, физическим упражнениям, инновационным диетам, которые обещают похудение за две недели, с гарантированным результатом. Добавьте к этому, например, методы гипноза, БАДы и множество других средств. Считайте, что вам крупно повезло, потому что перед вами книга, в которой рассказывается о том, что вам действительно нужно знать о похудении, с чего начать, как продолжить и как закрепить результаты. Глава первая. Теория получаса. Что это? У многих из вас наверняка возникает вопрос. А почему именно 30 минут, и что они могут изменить в моей жизни? Каждый из нас это маленький двигатель, и вы даже не представляете себе, каким запасом силы и энергии вы обладаете. Можно приводить тысячи примеров, но лучше всего суть раскроет один. Руководитель крупного магазина постоянно менял правила работы для продавцов, и каждый раз новые условия становились жестче тех, что были ранее. Люди жаловались, говорили, что уволятся. Многие действительно уходили, но те, кто остался и работал в новых условиях, приспосабливались и к ним. В итоге, когда директор вернул прежние условия работы, уровень продаж вырос на сто Этот пример иллюстрирует тот тезис, что каждый из нас способен на многое, но вы пока плохо себе это представляете. Вот также о теории получаса. Это тот короткий промежуток времени за которой вы сможете успеть получить новые возможности или навыки. Чаще всего 30 минут в жизни человека ничего не значит. Это то время, которое мы тратим на болтовню с подругой по телефону или чтение журнала. Но ведь вы можете уделить их и другим занятиям, которые помогут вам стать лучше, образованнее, успешнее. Когда вы к чему-то приступаете, следует помнить, что большой путь начинается с малого шага. Методика получаса подходит абсолютно всем, даже если вы гиперзанятой человек. В чем же суть теории получаса? Каждый день вы уделяете ровно полчаса тому навыку, который хотели бы освоить. Что за глупость, скажете вы? Это так просто, всего 30 минут в день читать книгу или учить иностранный язык. Однако не все так просто, как кажется на самом деле. По статистике человек в среднем читает в год не более пяти книг. И это в России, которая считается самой читающей страной в мире. Если вы будете уделять чтению хотя бы полчаса в день, то за год вы прочтете более 25 книг. Изучение языков по 30 минут в день позволит вам за несколько лет выучить 2 или 3 языка, потому что средний курс по изучению разговорного языка составляет всего 4 недели. Если вы начнете осваивать новую специальность всего по 30 минут в день, то в течение двух лет станете профессионалом в этой области. Как правило, эта система хорошо подходит для людей, которые все откладывают на потом. Теперь у вас точно будет время для того, что вы не успеваете или не хотите успевать. Итак, приступим. Рассмотрим несколько ситуаций. Вот, пожалуй, знакомая многим ситуация. «Доктор, я сижу на трех диетах, ни на одной не могу наесться». Многие из тех, кто пытался похудеть, перепробовали массу диет, сгоняли семь потов в спортивном зале и в кошмарных снах видели велотренажер. И что самое страшное, получали только временный результат. Почему? Многие считают, что диета должна быть постоянной. Да, но правильнее будет назвать это системой питания. Прежде чем начинать худеть по любой методике, неважно, диета это или занятие спортом, занимаетесь вы полчаса в день или три часа, Нужно разобраться в причинах лишнего веса. Многие люди любят искать виноватых вокруг себя. Я полная, потому что муж меня доводит, и я постоянно ем. Я полная, потому что начальник на меня орет.